Здравствуйте! Рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Enotpastrigum. Сегодня у нас э, небольшой обзор без характеристик технических. Случайно э, наткнулся в США на машинку в интернет-магазине. Называется она... Угадайте как? По картинке. Не угадайте. Все они одинаковые внешне. Но это Magic Clip Disruptor Edition. Есть у них группа такая Disruptor э аффилированная с Уол, они там а, дают свои концерты часть группы этой работает непосредственно на wall и вот они в честь какого-то там совместного тура промо выпустили такую машинку ограниченным тиражом которая по сути является а, по начинке обычным magic клипом но немножко отличается по дизайну и по комплектации если увидите такую машинку можете смело брать будет стричь не хуже и не лучше, чем обычный Magic Clip. Коробка э -э в своем немножко дизайне. Упаковка стандартная для США. Сдвигаем здесь такая вот коробочка. Ее, в принципе, уже раньше видели на сеньорах, которые мы привозили из США. Машинка, обратите внимание, крышка белая. В США не продается вол Super Taper. Официально, да, поэтому вот такая белая крышка для них необычность. И налепили сюда этикеточку этого, этого самого дисруптора. Но она сотрется, останется просто белая крышка, как у супертейпера. Поэтому эта красота скоро кончится. Но зато останется вот эта вот красота. Это синие рычаги. Да, это все в едином дизайне, комплектация. Зарядное устройство. На сайте было написано машинка комплектуется 8 обычными непремиальными насадками. Заказал ее просто позырить эту машинку. И тут сюрприз такой. В комплекте идут премиальные насадки. Причем их идет не 8, а сколько их идет? Их идет 9 штук. То есть вот здесь вот у нас идут насадки 1-2. 3, 4, 6, 8, там должны быть внизу. А здесь идут 0,5 один и полтора, то есть насадка номер один, насадка 3 миллиметра. Здесь встречается целых два раза. Вот такой вот нежданчик. А разбирать смотреть внутри не будем. Я туда в принципе заглянул. Обычный Magic Clip внутри нож. Тоже стандартный для беспроводного Magic клипа. Здесь стандартный фейт нож. Здесь верхний нож стандартный для беспроводного Magic клипа, То есть с двойным рядом зубчиков. Длинные и короткие зубчики для более плавной тушевки. Само собой, зарядка уже новая, 5-вольтовая. Потому что машинка выпуска 2021 года. Ну вот как-то так. Вот и весь обзор Просто случайно попалась такая машинка. Если вам тоже попадется в США, в России, само собой, не будет никогда. Берите нормальный вариант. Тем более, что стоила она в полтора раза дешевле, чем обычный Magic Clip стоит в США. Да еще и с премиальными насадками, а не с обычными. На этом все. Вот весь обзор. А если что, не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, которая называется так же, как наш YouTube канал. Называется она Енот Постригун. Ну и не забывайте, что все, что мы показываем в обзорах, можно купить в нашем интернет-магазине enotpostregun.ru Также мы были в инстаграме, но сейчас завязываем с этим. Ну и у нас на сайте магазина есть все контакты. там Телеграм, ватсап, номер телефона. Пишите, звоните. Будем рады пообщаться. На этом все. Пока-пока.